подходят, проверяют, кто из журналистов сюда прибыл. А можно у вас кто уточнить, подходит? а почему вы фотографируете документы? Витиленов на роли, дорожный контроль. Каримов Анвар Каримович, участок инспектор полиции, набережное 34 34411. А вы кто? Можете представиться? А Етиленов Нуролий, дорожный контроль. Какие-то проблемы? Да, они подходят к прессе и фотографируют документы. За фигня. Ну вот. Тоже очень интересно. У, тебя? у всех он, у журналистов проверяют. Превентивные проверки и фиксации удостоверений а, прессы сотрудниками правоохранительных органов. Если смотреть по масштабам э, того, сколько людей э, здесь собралось, э, да, конечно, очень мало людей э, на сегодняшний день здесь э, присутствует э, по сравнению с тем, сколько людей приходило, э, когда была жена э, похороны, поминальный ас, э, Арона Атабека. И где же эти все патриоты? Комитет и здесь наблюдает. О. Здесь начальник местной полицейской службы. Его же первый заместитель. Здравствуйте! Как служба проходит и членов Нурали дорожной контроли? Я хотел у вас такой вопрос спросить. Сегодня надеюсь, задержания не будет. Задержания не будут происходить, господа полицейские. Ну, руководство департамента полиции, ну, руководство МПС никак не стало комментировать их визит сюда участники движения Уян Казахстан развернули плакат память об Руне Атабеке. Здравствуйте всем, спасибо большое, что вы пришли на акцию памяти Арона Акабека, поэта, диссидента. Мы сегодня будем зачитывать его стихи, говорить речи, раз, раз. озвучивать вслух все то, что он сделал для нас и все то, что не смог сделать, и все то, что сделать должны за него мы. Я зачитаю небольшую речь и затем передам микрофон дочери Арона Айдане. Мне очень сильно запало в душу, запал в душу разговор с супругой Арона, матерью Айданы. Она тогда сказала, знаешь, Фариза, я не верила, что невиновного человека можно... На такое долгое время посадить в тюрьму. Она говорила, что она, каждый год они думали, вот вот он освободится, вот вот режим упадет, вот вот все изменится, сейчас он выйдет, вот на следующий год, вот на следующий. И так 15 лет. 15 лет это целая жизнь. И его не освободили, его убили. Это убийство. И есть виновные, мы знаем их имена, они должны понести наказание. Что я осознала, что я думаю точно так же. Я тоже живу из года в год, думая, что сейчас что-то изменится, сейчас режим упадет. Но этого не происходит, и это просто изводит меня, это несправедливость, которая происходит каждый день. Она просто съедает изнутри. И я не могу сказать, что вот через год все изменится. Нет. Я не знаю, как вообще проживать эти годы. А вдруг режим заберет у меня моих друзей? А вдруг режим заберет моих соратников? Что я тогда буду делать? Что мы тогда будем делать? Поэтому мы сегодня здесь, поэтому я сегодня здесь, чтобы предотвратить это чтобы предотвратить убийства, политические заключения, чтобы предотвратить преследование, чтобы предотвратить, чтобы предотвратить кражу наших голосов на голосовании. Я хочу, чтобы мы имели право право делать справедливый выбор, чтобы нас за это не преследовали. Я... И... Таких героев, как Орона нельзя забывать. Нельзя забывать то, что они сделали. Мы должны все время говорить, что это было убийство, что его убили. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо вам, что вы сегодня здесь. Это выступает, э, Дан, сегодня а, почти память Арона Табека. Арон Пришли десятки людей. На его похоронах были сотни и сотни людей из разных регионов Казахстана. И это еще раз подтвердило, что Арона Табек был лидером не только для казахского народа, но и для всего... Многонационального Казахстана. Во второй половине своей карьеры, своей политической деятельности, мой отец был политиком либерального, демократического толка. И после того, как мы вернулись из иммиграции в Казахстан, он занимался в течение 10 лет научной, научной деятельностью, писал стихи, занимался историей, светским человеком и мне будет его очень очень сильно не хватать простите пожалуйста отец верил всегда верил, что только демократия может спасти нашу страну от коррупции. Он всегда боролся за настоящие демократические реформы. Он боролся за честные, прозрачные выборы. Я хочу, чтобы... Эта вера, она жила и в нас, чтобы мы всегда находили в себе силы бороться за эти ценности. Теперь, конечно, это станет проверкой для всего общества Казахстана. Будем... Будет ли общество Казахстана делать что-то для тех политзаключенных, которые все еще находятся за решеткой? Забудем ли мы смерть очередного политического деятеля Арона Атабека, его смерть? человека, который сделал так много для нас всех и понес абсолютно незаслуженное наказание. А почему не Спасибо. Вообще, убийство Арона Тобека показало мне одну важную вещь. Потому то, что у нас власти, они очень жестокие. Они как бы 15 лет держали человека в тюрьме абсолютно невиновного. Ну, плюс выпустили, да, чтобы он умер. И это действительно является убийством. И еще одна вещь, это то, что меня удивило, принципиальность Арона. Его... То, что он не хотел, чтобы ему давали амнистию, то, что он не хотел извиниться за свои действия, это, да, то, что он до конца последовательно выступал за свои принципы, показывает да, то, что, что, что... Арана Атабек — он совесть нашего казахского народа, потому что за 30 лет, не скажу, что нет, но мало тех людей, которые действительно вот так до конца последовательно боролись за Демократическое будущее Казахстана, чтобы вот такие власти, которые сейчас у нас, чтобы таких людей не было. Вот. И я надеюсь, что в будущем мы будем чтить память Арона Атабека и будем бороться за демократическое будущее Казахстана. Что у нас будет верховенство права, что права человека это будет просто не пустой звук, а.. Действительно, для нашей реальности. Спасибо большое. Далее, э, сейчас, если кто хочет, может прочитать стихи, вот, подходите, я буду передавать микрофон. Э, наверное, кто-то первый начнет сейчас. Арон Атабек, дейн алғаш озын диссиденттік өмірін бастаған кезе, мен әлі дүдеге келмеген едім. Ол 15 жылға мен бастағышын 900-ден Мен содан пері университет бітірдім, жоғары білім алдым, жұмыс істедім, қалыларды арыладым, қыдырдым, көп достар таптым. Ал ол 15 жыл Киындықтар көрдіп, азап шекті. Осында жерді көрген кезде, осында адектистіктер көрген кезде. Сонда иқатты бір мұңай асын. Шыңды бір ашылызат уады, бірақ үлкішке қарай мен ақын емес күн өлең жазалғайын. Сондықтан бүгін... Пушкеннің Акам не големая деватала, она казахашага, каслава, залпал, даганикен, но он должен был заступать. Он сказал, что это интересно. Акам мерт полдакан, бокслугасек, арпендесмен, четкий джоук, килдесмен, четкий джоук, кек, абзалбасн идеслок. деслок. Коттермеда, акам усах, маскарасн. Коттермеда, акам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 Низ бақпады, низ кақпады сұмыжендеті, санды-соқты амал барма, селтетпеді пистолеті, куыс жүрек калтырарма. Бұл неқасап келген шеттен, көп қаштының біред ол, тағдыр бізге душар еткен, бақшен аулад жүреді ол. Күлгіршіп деп, көретін жек, тілімізді, салтымызды, ол ішмерез қара жүрек, аясынба танқымызды. Қайда-қарай көтердігі ол, қанд Уильда Куштагабр, Кушабсона, Саншагабр, Ахан Музе, Вирген өзі берген Дюзан, Солбер Журбат, Земта Гурбат, Кустан Штанг, Турбан Гурбат, Арнам Штанг, Аяубиль Музе, Катал Колдан, Дайлосвай, Казал Колдан. Куштаг, Рахат, Достаг Мул, Ким Муртада, Журген Дет, Нигегана Варде Килл, Куштаг Колдан Дермик Дет, Куштаг чем не паска? Никак не асень, дикие во. Самый самый неоумный пар. А когда русье харсаты идем, Зан Соснар, Ой Томсгар, Солортаха, Солортаха, барская тань. Абров его гуннутое, Аутстап, Мунсин, Мува, то же птичник пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять,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 No more stuff, time for the pink. No, no, no, it's just Какие-то у вас там есть, какие Мы казахский странный народ, нами правит тиран урод, он продал все, что можно продать, он отдал все, что можно объять. Ха-ни-ли-с-ы-хас-каси, ха там бас от через двести с лишним лет. Един бонус женал отдам Митти Терн за нас и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 Смерть поэта, смерть народа. Смерть поэта, смерть народа. Смерть поэта, смерть народа. я вам песню о Шанраке. Что было тогда? Кто виноват в Шанраке? За убийство осета, следователя, весет ответственный генерал Касымов и один Слушайте стихи, посвященные шанраку. Песня о шанраке. Пацананным шанраком один панду собирает. Между хором полица и гражданским народом грузно а, ходит нет поганных. Пузом груз а, пробивая. То рукой бойцов касаясь, то швыряя политесса. матом, к он кричит. И люди спешат гадость. Очень -очень <laughs> В этом крике жажда дырит. Силу гнева, наглость власти И уверенность в победе Слышат люди в этом крике Бабы стонут перед бурей Стонут, мечится за домом И в душе уже готовы спрятать ужас свой предбоем. Полицаи тоже ропщут, Им, шакалам, недоступно Наслаждение видом крови Час расплат их пугает Наглый таз трусливо прячет Тело жирное в сердцахах он украл уже немало и теперь боится мести, став продуктом президента и лакеями его чести. Все мрачнее и ближе люди собираются пред боем и готовятся к отбою полицайскому погрому, Штурм грохотит. В тени гнева бьются люди, защищая свое право жить достойно в этом мире. Вот охватывает стаи полицая беспринципных Свой народ объятьем крепким И бросает их с размаху дикой дикой на решетке Разбивая в пыль И брызги самолюбие намада Полицейский лиц криком лезет, Черной формой козыряя И дубинкой своей кручит уважение ко власти Что народ свой сбивает И дома бедняк ломает Ради корости богатых Вот он носится как демон озверевший демон власти, и смеется, и стреляет. Он над совести смеется, он от подлости стреляет. В гневе люди, чуткий демон, он давно угрозу слышит, он уверен, что не смогут защититься эти люди. Нет, не смогут, бабы воют, бой грохотит. Желтым пламенем пылает подожженный полицейский. Что забыл о сеть покойный в этом веке тишинрака? Чей приказ он исполняет? Плоть народную терзает там резиновые пули, обрушает, обжигая полицейские гранаты, а пожарная машина на дороге догорает. Точно огненные змеи мчатся броники, снимая пара только полицаев, испытавших гнев народа. С кем воюют полицаи? Да с такой же кишарою! Власть изгнана из дома, с нищий массою народа, в ограбленную байем Буря, скоро грянет буря. Это смелый буревестник. Буря, скоро грянет буря. Это смелый буревестник гордо реет между над надревущим шаграком. То кричит пророк победы. Мы должны страну очистить от шайных воров в законе, что землей отцов торгуют и народ свой убивают. Пусть сильнее грянет буря! Ассалам алейкум, здравствуйте. Осуждены за критику партии Муратана аль Нур мне запрещено участвовать в подобных мероприятиях. И это является формальным основанием для того, чтобы меня направить в лагерь. Я сюда пришел, зная, что в лагере я также могу быть, как и Арон обег замучен. Доведен до состояния выходца из концлагеря в предсмертном состоянии. Думаете, меня это пугает? Несколько. Вот сколько можно дальше бояться? Это мне. Сколько можно бояться и подчиняться преступным приказам власти? Я вот сейчас здесь вижу, меня многие снимают, сотрудники правоохранительных органов управления общественного развития, управления внутренней политики и так далее. Снимайте меня. Репрессируйте меня. Реприте меня. Я готов умереть за честь и достоинство собственного народа казахстанского народа поймите дальше вот таким образом терпеть вот этот беспредел когда кучка назову это именно кучка это не это не часть большая часть нашего населения да, наших граждан это кучка взорвавшихся собственной алочности. сбывает да, нас с с вами вы такие же как и я такие же как и я, равные мне я равный вам они нас сбивают для того, чтобы продолжать обогащаться сохранить власть для удержания контроля над нашей экономикой над нашими ресурсами, которые принадлежат всему казахстанскому народу не им мы только в свое время дали им право на время про доверенность управлять этой страной и ее богатством. Управлять нами. Они до чего нас довели? Многие из нас, одаренные люди, вынуждены покидать страну, потому что они не видят здесь для себя перспектив. Кроме того, как работать, в угоду, опять-таки, это заворовавшиеся кучки людей. А богачать Они не хотят этого. Я их понимаю. Поддерживаю их в своем роде. Еще раз говорю, я готов за это сидеть, я готов за это умереть, я готов за это быть убитым. Дулат Агадил умер за стенках. Сын его умер не при известных обстоятельствах, непонятно. Они нам говорят, что мы сейчас там делаем какие-то демократические реформы. Это все чушь. Вас бы здесь не было, я обращаюсь именно к сотрудникам правоохранительных органов, если бы не было у них страха если бы это была реальная демократия вас бы здесь не было, вы бы сидели дома со своими семьями родными, близкими пили бы чай, смотрели бы, занимались бы развитием собственных детей готовили бы их к лучшей стране к лучшему будущему, но вы вынуждены здесь находиться следить за нами писать рапорты потом о том, что такие-то, такие-то были на таком-то мероприятии, а особенно смотрите, нарушивший Условия пробационного контроля. Вот давайте посадим. Они будут из ис... ваших рапортов. Исходя из ваших рапортов, будут составлять, возбуждать новые уголовные дела, как вот сеть Кази. Гражданин, который мониторил мою страницу в социальных сетях, да, и нашел состав преступления в критике партии Нурота, основанной на конкретных фактах и публикациях в СМИ. И их же СМИ, которые они сами же Финансируют и контролируют Все об этом в коррупции Везде у нас написано Они сами с этим якобы борются Но при этом, кого надо, не отпускают Кого надо, не защищают Они дают им иммунитет В рамках закона, искажая нашу конституцию И ее принципы дают Избранным членам семьи Конкретно названного Нурсултана Назарбаева Соответствующие права быть освобожденным От уголовной ответственности Даже если кого-то здесь у нас по их приказу всех и вас в том числе здесь сейчас на этой площади расстреляют Они не понесут за это ответственность. Потому что, потому что это страна с диктаторским режимом Персональной власти Нурсултана Назарбаева Еще раз говорю Исполните его приказ Убейте меня, убейте другого гражданина, который говорит правду А Рона убили за то, что он говорил правду за то, что он не соглашался с тем, что нашему свободному казак, это свободный человек, нашему народу, его не изведи до состояния рабского положения, да? когда он может любой, опять-таки, прохиндей, по шлаган прийти, запутать ему мозги и управлять потом. Управлять то, что ему по праву принадлежит забирать в свое управление этим самым нарабатывать себе там какой-то некий авторитет, важность и прочее да? на международной арене, в том числе, говорить да? вот мы такие, вот, там. просто так через кого-то в столицу не назовут чушь это все, нас не спрашивают люди, которые голосовали в парламенте они плакали, когда нажимали на кнопки Голосу за» а Рона Табек, он заплатил цену за будущее лучше нашего народа И есть люди, которые будут продолжать Сюнды жылдос, алты алаш сенбеды Ольды арон, казақ елі ольмеды Ол дүниеге ақын арон көшседе Артында калдырған сөзі Шаңырақты кулама деп кұрғаған, күрмеде азап көрген курбан. кұрбан. Есіл ерін абақтыда жатқанда, қалай ғана тыны жаттың, эй тұран. Бериш адай арғын найман уақыт керей, қайда сені ой ататын бір керней. Ер, арон, сен шыдайсын шүкіртау ба деп үндемей. Бір казақсын руруға бөлінбеген. Каленен Шангран Кутырген, круп Тангриным круг Трюксом, Казах. Мнусахан, Арон, Сюзбин же Кизгин. Ер, арон, кмекен был Казах. Нанкут был май, визузен не Кайт Казах. Казах Болксанг, Алдумен, Адам Бол. Арон на аркез моих был казах. Аллах атака Ар Казах, Урангой. Аллах Стоп Труган. аронгой. гой. Махсатмыс Казах и Казахстан. Мин Тангресн. Жалдан Еркин Бритруран. Красава, Оскар. Это был Оскар Д. Гренада Шанарак. Я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Шанараке бездомным отдать. Драмы людские, Гренада Грена, Колыбель революции, Гренада Шанарак. Причина всех войн ⁇ нищета и богатство. Дает что справедливость, свобода, равенство, братство. Они не пройдут, но пасаран. Богатство народу вернуть. Земля для крестьян. Все работает. Всем здравствуйте! Меня зовут Айсана Ашим, я журналист. На этой неделе, кстати, вот к слову тому, что Альнур говорил про давление, все люди, которые тут стоят и вышли, осмелились в то время, как наши люди, которые должны работать на нас, сейчас снимают на нас, на вот эти вот камеры, мыльницы, да, вместо того, чтобы раскрывать реальных, реальные преступления, да, и гнаться за преступниками, они стоят тут, и люди, которые вышли выразить свое конституционное право, Почему-то вы наблюдаете за нами. Но это так, да, мы уже привыкли к вам. Сегодня вы решили нас не задерживать, да, окей, но Акиматовцы тут вышел. В принципе, привыкли уже к вашим постоянным преследованиям, давлениям, к вашим рожам, если честно, уже привыкли, да. Уже на этой неделе даже мы, тут люди, которые стоят, многие получили письма уже от корпорации Apple, которая нам сообщила, что вы... Пытаетесь там следить за нами, или удалось вам следить там с помощью Фигасуса, израильские шпионские э, технологии. Да? Да, и вы да, на это да, миллионы да. миллионы тратите, да, вместо того, чтобы призывать наше государство. Это просто отвратительно. А, на эту тему можно много говорить, но я прочитаю стихотворение Арона Атабеков, в честь которого мы здесь собрались, и которого вы и убили. Стихотворение называется Казахия, проснись, красавица. Заколдовано злыми чарами, Одурманена а лестью славицами, Спит степь величавая, Казахи, проснись, красавица! И уплыли в небо тенгри Забвение облаком, Аттилы, Бумына, Чингисхан одеяния, И обрушено знамя волка, Казахи, проснись, красавица! И насильники, грабители Лезут скопом, Сливая злоты из нее одеяния, И аруахи в гневе восстают из гроба, Казахия, проснись, красавица, и народ тупой, трусливый, покорный. Казахи, бывшая нация, тупо бредут за продажным козлом президентом Овны. Казахия, проснись, красавица, имчица с небес одинокий воин. Казахия, его звездная избранница, Иоруахи, пройдя инкарнацию, готовы к бою. Казахия, проснись, красавица. Спасибо. А, как сказали уже ранее это было политическое убийство и в казахстане у нас никого ни для кого не секрет и, и, продолжается политическое безвязнение у нас и есть политические заключенные и по последним данным и это список пополняется а, а сюда альмор пришел спасибо Айнур, что пришел рискуя своим свободой спасибо. сюда и, и я хотел прочитать стих аруна табега который посвящен политическим заключенным Казахстана Политзаки или огонь промытея. В 2014 году было написано Мы политзаки, мы, мы Люди людя... Людям несем мы свободы огонь. Мы радикалы и ради дела жизнь свою ставим на кон. И нам не нужны дискуссии. Умные бредни круглых столов. И если стреляют в народ из пушки, то мы за народ. И если дома ломает бульдозер, и людей избивает спецназ, мы идем на спецназ без дрожи. Бейте нас. И если стреляют солдаты в нацию, исполняя если стреляют солдаты в нацию, исполняя преступный приказ, мы идем в солдатскую массу. Стреляйте в нас. И наше сердце, не просто сердце, а то оно детонатор взрыва, восстанет народ против режима. И в сердце таится разум народа. Ему не нужны дискуссии, чтобы сверкнуть тирана с Мы с вами живем. Мы с вами живые пушки. Идея проходит в материю. Мы политзеки. Мы Прометей. Историю твоим, как... Историю творим, как мистерию. Кровь Кровь, и эксплуатация, зло, насилие Тираны беспределом людей измучили Нет другого пути в истории Только революция И чтобы до сердца дошла идея Чтобы поднялись на борьбу народы Нам нужны политзеки, нужны Прометеи Людям, несущие огонь свободы И снова орел, кровавая птица Печень клюет, исполняя приказ Но вот уже грянула революция политзеков Промытеев, освобождая очень хороший стих И хотелось бы сказать, что у нас все еще продолжается политическое преследование. Мы не должны об этом молчать. Мы должны говорить об этом. В стране, где просто мы, мы реализуем свое право управлять делами государства, свободно выходить на митинги, нас преследуют за то, что мы требуем реформ, политической реформы. Как э, уже сказала Айтана, э, Арон Отобек бился за свободный Казахстан, демократический Казахстан. Мы, и мы сегодня пришли требовать справедливость для, для Арона, чтобы его реабилитировали и других политзаключенных, которые сидят и находятся в местах заключения, чтобы их освободили. Свободу, полиции заключенных. Свободу, полиц заключенных. Свободу полиц заключенных. Молоду, Молоду, смерть, поэта, смерть, смерть поэта, смерть народа! Смерть поэта, смерть народа! Смерть поэта, смерть народа! Смерть поэта, смерть народа! Привет, страна! Ельпаса, нарутан! Как вам живет в большой стране, как Казахстан? Хотя нет-нет, давно уж не Казахстан. Народ, вы в курсе, что это планета Нурсултан, Нам врали, вот скоро будет 30 лет. Свобода, слова, справедливость их вовсе нет. Что делать нам, молодежи и народу? Войны же нет, молиться, ждать свободу. Армсендар, всем, кто пришел сегодня на митинг. Я вообще хотел э, поблагодарить за, за вот, э, вот это свободное волеизъявление. Я вообще люблю митинги, потому что они отражают именно вот это вот настроение. Я вижу, свободное мнение. То есть э, то мнение, которое мы... Ну, у каждого человека есть, получается, мнение правильно, э, нам сейчас пытаются его изменить, как-то заглушить, запугать да или река, еще что-нибудь как-нибудь. Я просто вижу, как вот каждый раз митинги проходят, каждый раз задержания идут, каждый раз там, типа это нельзя, это нельзя, вот так вот по красным флажкам ходите. Вот митинги — это отражение того, как относится власть к обычным людям, к обычному народу. То есть прислушивается она, она или его, боится ли она или его, или же вообще просто игнорирует. То есть э, делает свои дела, и как бы дальше ну, народ схавает, народ дальше так и будет жить, да, мы, мы, всех мы всех которые... которые вот имеют в виду, у есть свое мнение, есть свои мозги, у которых есть вот это вот направление, путь, да. Я вот вижу то, что люди, которые рядом здесь стоят, это все необычные люди, это все интеллигенции. Я не вижу среди них там каких-то ну этих, нарушителей каких-то, еще чего нибудь Они все радеют ради того, чтобы мы жили хорошо. Не только они, да, не только кто-то какая-то группа там, а чтобы все вместе, чтобы все равные права, чтобы мы распоряжались своей страной, да, чтобы мы имели голос. Вот. А, Поэтому я люблю митинги, потому что они с каждым разом просто обнажают те же проблемы, которые гаархам. есть. То есть они не, они не остаются. Спасибо но они не остаются а на кухнях разговоров или еще да, что-нибудь. Они именно прямо здесь, же, говорят перед всеми вот прохожими, перед всеми людьми, которые вот здесь свободы. присутствуют, и одна, которые там она, сегодня воскресенье, из, да, которые сегодня дома а, сидят, благодаря вот, нашим вывод. журналистам в Кобалгас, за то, что вы освещаете то, что происходит у нас в стране, и то, что у нас есть люди, которые имеют, же, вот это вот ядро, которые когда-нибудь, по-любому, расшатают. Вот эту систему, которая нас делает рабами. Я хочу жить в свободном Казахстане, я хочу э, Я хочу, блин, менять уже много всего сейчас. Я не что? хочу жить до 20-50, до 2010 и там еще. И чтобы те же люди нам также лапшу на уши вешали и пихали свою ложь. Же, реально, они уже. Нам просто во всех, во всех каналах, по всем, что они контролируют, они везде уже просто направляют вот, политтехнологии там и еще какие-то это, блин, целая структура, где они самых умных, самых вот этих вот э, в школе, которые еще отличниками были, по всем спортивным, по всем этих самых классных ребят они взяли себе да, и себе забрали просто, э, и самых таких профессионалов теперь они работают на кого? и против кого? сами подумайте, вот э, господа, вот э, как их я их назвал Плащи, да, вот эти вот темные плащи, которые постоянно скрытно ведутся Я вообще сейчас не вижу ни одного э, ни одного полицейского Вроде как бы митинг, да, он, как бы, общественный порядок должен, да, какая-то это должна быть Но здесь в основном в плащах вот эти вот не, это, неидентифицируемые личности в масках, да э, Непонятно, они будут отвечать за то, что они делают, не будут отвечать э, У них там свой какой-то регламент. Извините, конечно, все, что накипело, я хотел сказать. И хотел еще один лозунг придумать. Нан, баран, правящие львами! Нан, баран, правящие львами! Нан, баран, правящие львами. львами! Мы казахи, мы львы! Но если нами правит какой-то, блин, ну, человек, который да, все боится, мы так и будем жить. Спасибо всем! Всем здравствуйте, меня зовут Дархан. Хотел рассказать про Рона Табека. Я его не знал вообще до 2019 года. Я не знал, что у нас в стране есть политические заключенные, что люди сидят там по 10 лет, где-то по 15 лет в тюрьмах. Я все это не знал, пока да, не начал интересоваться политикой, сам стал гражданским активистом. И что я хотел сказать? история рона таберка это наверное большой гражданский подвиг да? как э, гражданина как человека как оппозиционера этот человек э, не побоялся э, не побоялся съесть тюрьму э, и он принципиально до конца жизни Мы, как граждане, все должны помнить об этом, что был такой человек. единственный. я долго думал, о чем он думал в последние, возможно, дни, часы своей жизни. И мне бы очень хотелось, чтобы он ни о чем не жалел, что он сделал, чтобы он рад был тому, как он прожил жизнь, вот он ни о чем не жалел. Вот мне бы хотелось этого. Хотел прочитать э, один его стих. Я не готовился, но чтобы вы понимали, какие лишения он проходил, сидя в тюрьме, э, хочу прочитать один стих. Называется он э, «Глаз циклопа». У нас цензура, как глаз циклопа, и каждый мент центурьон, и письма шифрует, как басни Эзопа, невольник цензуры, поэт Арон. Цензура отменена Конституцией РК, но мент чихал на Конституцию. В натуре, в есть антиконституционная статья. Письма подвергаются цензуре. И парламент, утвердивший этот бред, депутаты, Видимо, не сдавали экзамен по русскому языку и подписавший этот бред президент. Ну, ему просительно, он учился в ФЗУ. Не видят они, что менты сыграли в шарик-малик и цензурой подменили слово досмотр. Да, прочитать, снять копию, если надо, но обязан мент отправить письмо. Если там какие-то госсекреты, если там военная тайна, пусть цензоры обращаются в органы компетентные. Пусть уголовное дело расследуется по правилам. Если там клевета и абсурд или оскорбление президента, пусть президент подает в суд. Суд вынесет приговор в качестве ответа. Так работает правовой механизм, так работает демократия. И перед верх судом стоял президент Билл Клинтон за то, что прахал Монику из любострастия. А Ричард Ликсен получил импичмент за то, что поставил оппонентам прослушку, был снят поста действующий президент. У нас за критику президента Могут дать вышку И отнимают письма у поэта И отбирают рукописи книг Как будто жизни президента Грозит в натуре Свободолюбивый стих У нас цензура Как глаз циклопа И каждый мент центурион И письма шифрует Как басни Эзопа, невольник цензуры, поэт Арон. Солдастар, я вам прочитаю стихотворение, посвященное его единственной, неповторимой, любимой супруге Жайне Айдархан. Он посвятил ей творение Нефертите. Женой любимой фараона в легендах просто нефертите. Она была невестой Бога. Поймете вы, если не зрите. Тончайший профиль девы юной и шеи выгиб лебединный. Через века приходит людям, то Она.. Она была небес созвездием, она была землей красою. Над времени бездонной, бездной она была волной морской. В нее влюблен был весь Египет. Ей посвящались пирамиды, ей был вручен верховный скипетр. В ней жили тайны Атлантиды. Атлант! Клич знакомый с детства! Атланты сели на коней, от смерти нет иного средства, как только жить среди степей. И мчатся в той жестокой скачке Ведь кто не с нами против нас И ведь не может быть иначе Ведь мы всегда здесь и сейчас Нам не нужны богатства мира Мы рождены среди сокровищ Мы ценим доблесть битв и пира. Мы ценим только честь и совесть Нас за... жизнь загробная не манит Грехов боятся на коне И Бог для нас судьей не станет мы сами поки на земле, ах, это удаль кочевая, все, что мое, нашу с собой, Не зная ада или рая, Мы мчим великой ордой, Ударом сабли озирая, Чемой души людских, как есть от века, Чтобы носить не в суе звание, Достойный были человека. Таков всей мир, и мы, намады, Пасем стадах тирянских душ. Цивилизации мы немало, прошли среди моря Иисус. Китайный древние Атлантиды. Несем мы дня, дня в някакво где на кочевых. Краса и мудрость не хертите, порой красавица. Сияет полным лунным блеском над черной нильской водой, Что плехнут нынешние фрески как перед истинной самой. Женой любимой фараона. Легенда простой, она была невестой Бога. Поймите вы, если зрите. Тончайший профиль девы юной. И шеи выгибли ведины. Через века приходит к людям то есть статуэтки облики. Да, да, да, да. Давайте теперь мы сейчас будем возлагать цветы, а потом минута молчания. А теперь давайте, у нас будет минута молчания, вспомним поэта Чад Руджайл Спасибо всем, что пришли. Спасибо журналистам, правозащитникам, которые освещали это. Мы завершаем все, мероприятие памяти Аруна Тадека. Спасибо всем большое. Да, Приятного... скорее всего после того, как уже все разойдутся, опция памяти Арона Атабека будет завершена. Скорее всего, либо сюда коммунальные службы придут, либо сотрудники спецслужб правоохранительных органов сами демонтируют этот памятник. Думаю, этот памятник даже до вечера не простоит этот мемориал памяти. Мемориал памяти через поэта-диссидента, лидера казахской оппозиции Рона надеюсь, они смогут дать до конца дня сделать так, чтобы люди смогли прийти и проститься те, кто не смог по каким-либо причинам попасть именно на похороны В описании к данному видео я ставлю место его последнее место он ран похоронен на старом кладбище ремизовки gps координаты я вам скину друзья Как тебе согреться? А Да, Не вижу ее. О, Привет, Esto y Thank mm -hmm. you. Нет, я имею в виду прямо не, не, не, Разошлись, а стервятники остались похожи. Сейчас время на часах 13.39, 28 ноября 2021 года. продолжилась ориентировочно где-то час 39 минуты Все еще идет. Все, все, все. посмотрел вот. там нет, там, а, там они хорошо приклеили камни, чтобы камни волнами и поэтому те кто соответственно, этот... а... это это все потом срывать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 Вот она весь тебе прошу тебя. Пожалуйста. ну хотя бы, пусть пару часов, пусть пару часов повисит, потом даю слово. Слово даю потом. Вот. Слово даю со чаще. Минами столик. Я могу поговорить и позволит. Ну ты же знаешь, что это поздно. Ты же знаешь, этот человек жизни отдал. За нас. За нашу свободу. Халхом изучил. Ты же знаешь, они его убили. Он и до плеса. мы человек в Прошу тебя пару часов со сну земщи, чем слово дают. Слово даю, возьмем ща щебра. Вот смотри, кулунов. Вот смотри. Вот два, до четырех. Кулунов до четырех очередей. Турамы, возьмем ща щебра. После завершения данной а, тебе дам, адрес, дам, фамилию, дам, акции сейчас, память в память Арона вот Атабека этот человек, мурал человек, который... памяти, вот, а, вот, в памяти хотят демонтировать. Как видно, сотрудники Акимата, спецслужб, они все до сих пор здесь на месте находятся пока не полностью не снесут пока людей кто присутствовал на этом мероприятии Только все вот до конца не уйдут сделай мне прямой эфир сделал мне быстро Что? я не знаю как это делать где-то Facebook вот. быстро сделаю мне прямой эфир я не имею это делать Спи. Sí. Не мните, не нужны, не нужны. Угу. Цветы куда? Вот куда вот цветы. Пароль он сбросился, пароль введите. Вот да. цветы доверите. Спасибо, мне надо там так бы ушли и память бы о нем нету пакета Да, регата те. Что, делать, что вы можете? Подскажи мне. Я не знаю, ну, что подожди. сделать. Посмотри, что у меня есть сумки. Так, ну норали... ролей. Как вы это Мазина можете назвать? Это? Подскажи мне, пожалуйста. Мы сейчас, наверное, нигде, никуда. Таким разим, наверное, ни ты не позволят. Я не знаю. Да? Не знаю. Портрет цветы положить. Ничего нету. Проклятие. Так что делать? Ладно, домой повезем. А это мои очки, да? Да, это ваши. Очки. Сейчас я пойду с собой. Возьмите, возьмите очки. что, Ты все, все, снимаешь, что ли? все снимается еще. А зачем? Сейчас уже. Так. Что вы можете сказать, что сейчас произошло? Как Домой. это можно назвать? С этим делать Что я? сейчас? <как> <Что> сказать? <как> Добро и зло. Возьмите, пожалуйста Это была Акция зла Вот даже Мертвый ушедший не них опасен угрозы поэтому ведь они прислали дворников, чтобы они тут же сняли этот плакат будьте прокляты все начинает Назарбаева Тукаева, Масимова. И дальше пониже сходящие. Арона. Кара Трнагна Турмасива. Все вы вместе взяты. Все вы высокопоставленные ничтожественные. Высокопоставленные нули. Его уничтожили физически, но не смогли уничтожить его дух, воду его дух, потому что он был настолько высокий дух. Ходло. Вся эта система халуйская не смогла дотянуться до той высоты, чтобы уничтожить его дух. Он ушел несловленный, непобежденный. Хазава мужчину и всем арманом жёг. Наша Нахазароша Мольдер Вернее Жизнь у него отняли Его убили Но он жив Это мы полумертвы. А он жив его слова. Ты сейчас снимаешь, да? А сейчас и зачем снимать? Уже все и завершилась акция памяти Равната Табека. Страна, наша страна, Республика, Республика Казахстан можно сказать потеряла единственного оппозиционера которого не сломали аранный эфир вел айтеленов Мурали, корреспондент общественного мнения дорожной контроля ламату айтеленов народов